Привет! На связи, как обычно, Антон. Я надеюсь, что все здесь любят фильмы и мультики про супергероев, потому что в этом выпуске я покажу невероятные костюмы, которые точно удивят каждого. Советую подписаться на мой канал, так как впереди еще будет много всего интересного. Ну и, конечно, не забудь поддержать меня своим лайком и комментарием под видео. И обязательно досмотри это видео до конца. В конце конкурс на 500 рублей. Ну все, погнали смотреть! И первый на очереди костюм персонажа, который был прозван болтливым наемником из-за своего достаточно циничного чувства юмора. Надеюсь, вы уже догадались о ком идет речь. Ну а если же нет, то представляю к вашему вниманию костюм Дэдпула. Он является антигероем комиксов Марвел. Несмотря на то, что персонаж появляется в комиксах уже достаточно давно, свою популярность набрел именно благодаря фильму. Кстати говоря, комедия мне пришлась по душе, посмеялся я знатно. Но сейчас не об этом. Я, как человек, смотрящий фильм на большом экране, могу вас заверить, что совершенно не вижу отличий между этим костюмом и тем, что был на самом актере. Как и подобает, он сделан из качественной, эластичной и прочной ткани, которая не препятствует движениям и не порвется, если как-нибудь неудачно присесть. Кроме того, дизайнер даже придумал, как аккуратно скрыть переходы между частями тела и молнии. Но качество далеко не единственное, чем костюм может нас удивить. Стоит отдать должное и таким элементом, как две катаны, расположенные на спине, пояс с боеприпасами, две пухи. В общем, костюм – бомба. По крайней мере, меня он точно сразил». Каждый в свое время фанател от фильмов и мультиков о трансформерах. Мальчишек они заинтересовали своим необычным видом и умением превращаться из роботов в крутые машины и обратно. Ну а девочек противостоянием зла и добра, любви и ненависти. В общем, каждый нашел что-то свое, поэтому было бы ошибкой не добавить в мой выпуск одного из основных персонажей – Оптимуса Прайма. Число его главных особенностей относятся доброта и сострадание, которые распространяются на все живое, включая жителей Земли. Костюм, представленный на фестивале Де Плаза Норта, оказался просто невероятным. Его высота составляет примерно 2,5 метра. Броня выполнена в синем и красном цветах. Здесь она даже имеет некий узор огня. Кроме того, на ней расположены отражающие пластины. Костюм оснащен различными светодиодными элементами, пухами, колесами, которые являются неотъемлемой его частью, так как в истории персонаж превращался в машину. Ненужных хорошо разбираться в косплеях, чтобы понять, каких трудов костюм стоил создателям. Ведь каждый элемент настолько придуман, что он и внешне красив, и функционалом не обделен. Ну а для интереса публики Оптимуса также оснастили звуковым сопровождением. Вау, ну ничего себе громило! Кто тут хотел Халкбастера? Получайте. Выглядит он очень внушительно. Большие механические руки, огромные ноги, да и высота это нечто. Чтобы вы понимали, высота этого монстра составляет 3,2 метра. Жаль, что вот только вес неизвестен. Но думаю, около сотки здесь точно будет. Халкбастер это 44-й костюм Железного Человека, созданный с помощью Брюса Бэннера. На случай, если Бэннер потеряет контроль над своим альтер Халком. Поэтому на фестивале создатели даже в шутку показали то, как Халкбастер находится в схватке с Халком. На создании такого ушло около 1600 часов, и очень много элементов. Не обделили костюмы подсветкой, которая расположена на груди, ногах, шлеме и спине. Детализация обалденная думаю, каждый понимает, что Супермен в подборке костюмов – это уже как традиция. В настоящее время так много супергероев различных персонажей, чьи костюмы становятся все сложнее и навороченнее, что удивить кого-либо привычным всем Суперменам довольно сложно. Но скажу честно, я был потрясен. Костюм выполнен из легкой эластичной ткани с неким рисунком, который помогает выделить мускулы и кубики пресса. В конце концов, персонаж был очень сильным и накачанным, и было бы ошибкой не предусмотреть эту деталь. Он оснащен различными силиконовыми вставками, например, для того, чтобы скрыть место, где костюм был шит с плащом. На груди буква «С» тоже выполнена из силикона, как и пояс. Кстати говоря, вы знали, что эта буква означает вовсе не супер, как принято считать? На языке криптонианцев это символ надежды, а в перевернутом виде означает воскрешение. Вот так вот. Человек-паук – один из самых узнаваемых и популярных героев вселенной комиксов Марвел. Созданный в 60-х годах 20 -го века Стэном Ли, Питер Паркер стал для многих детей и подростков настоящим примером для подражания, символом справедливости, силы и большой ответственности. Поэтому давайте полюбуемся и его нарядом. Сам костюм выполнен из эластичной ткани, по своим материалам чем-то напоминающий гидрокостюм аквалангиста. Цвета подобраны очень качественно, здесь они имеют именно темный оттенок, от чего смотрится все это очень реалистично. На спине и груди расположены 3d паук глаза для удобства съемные ткань здесь кстати тоже имеет некий рисунок который выделяет определенные части тела Вау! А это еще что за создание такое? Выглядит довольно страшновато. Это удивительный костюм еще одного персонажа из трансформеров – Мегатрона. Мегатрон начал свою карьеру на Кибертроне в качестве гладиатора, назвав себя в честь Мегатронуса – одного из 13 праймов. Вы не представляете, в каком я восторге нахожусь от этого костюма. Вы только, блин, взгляните на эту детализацию, словно персонажи из экрана перенесли в настоящую жизнь. Рай для детей не только. Костюм имеет красную подсветку глаз, необычное эмоциональное звуковое сопровождение и потрясающую цветовую гамму. Он обмотан цепью, и все элементы действительно словно являются машинной частью. В общем, 10 из 10. Ну не смог я не добавить в выпуск и этого красавца. Встречайте, Танос! Это суперзлодей вселенной комиксов Марвел. Имя персонажа является выводом из имени Танатос, олицетворение смерти в греческой мифологии. Но давайте о самом костюме. Его броня выполнена в синем цвете с элементами золотистой обводки. Сам по себе Танос не такой большой, но массивный. Для того, чтобы добавить еще большего вау-эффекта его образу, дизайнеры даже сумели повторить его сморщенное зловещее лицо. Костюм получился очень крутым. Такие детали, как потертости и просто... Кочая детализация элементов выполняют свою задачу. Как же сейчас много различных костюмов Харли Квинн? суперзлодейки, позже антигероя вселенной DC Комикс, которая является главной сподвижницей Джокера. Ее костюм довольно простой. Но вот передачи его цветовой гаммы, стиля и дерзости самой Харли такой назвать нельзя. Да и многое зависит от того, кто передает. Но у создателя этого костюма все получилось. В нем есть все: бита, высокие сапоги на каблуках, на которых ходила героиня, шорты, покрытые блестками, сетчатые колготки и очень круто переданные цвета двух кофт с элементами порванных частей дополняют образ конечно же два хвостика одна из сторон которых розовая а другая синяя а также сердечко на щеках Костюм следующего персонажа, думаю, в представлении не нуждается. Это всеми любимый Железный Человек. Создатели такого наряда однозначно постарались и вложили немало сил в это творение. Костюм получился очень эффектным. У его шлема даже автоматически закрывается передняя часть. Выглядит это просто бесподобно. У меня от первого просмотра аж пошли. Когда наступает темное время суток, Железный Человек совсем не теряет своей красоты, а наоборот, в каком-то плане становится лишь интереснее. У него светятся все важные части от спины до головы. В общем, очень ключ и качественный косплей следующий персонаж лично у меня засел в сердечки после первого же просмотра фильма с его участием это самый веселый и забавный персонаж из трансформеров бамблби костюм получился не менее интересным в длину он вы только представьте порядка трех метров весит же этот робот около 36 килограмм у него светятся глаза работают все пальцы рук и другие конечности для создания косплея потребовалось использовать немало различных технологий и методов чтобы сделать робота максимально похожим и в то же время многофункциональным мне это дело очень понравилось еще один проект который я планирую вам сейчас показать по словам автора занял около шести месяцев создание необычного костюма халка он использовал очень много пены и аэрозольного клея Честно говоря, мне это воплощение супергероя очень понравилось тем, что человек фактически из подручных средств смог сделать очень годный, похожий на оригинал косплей. Как минимум один этот факт заслуживает большого уважения автора. Клево проработанные штаны, которые будут рвутся на огромных накачанных ногах, напампленные мышцы и забавное выражение лица – все это вместе делает косплей удавшимся». Со следующим костюмом, мне кажется, можно в прямом смысле слова бороться с преступностью. Я так говорю, потому что он оснащен просто тьмой различных фишек и приколов. Это один из главных персонажей комиксов от DC, «Бэтмен». Что ж, пойду по порядку. В первую очередь мне приглянулся очень клёвый сенсорный дисплей, расположенный на одной из рук в этом костюме. Он выполняет своего рода роль радара. Также здесь имеется и оружие гарпун, множество различных крутых гранат и прочей техники, которая имеет здоровский раскрас под главного героя комиксов. У маски снимается нижняя часть, что позволяет более просто и понятно разговаривать. Также здесь есть и отслеживающий маячок, который реально работает. Сделан он в форме летучей мыши, причем отследить маяк можно на вышеупомянутом радаре. В общем, костюм... Костюм получился нереально крутым и не просто так попал в книгу рекордов Гиннеса. Персонаж, которого я сейчас вам покажу, наверняка является по крайней мере одним из любимых героев для многих людей. Хотя в фильме он не играет роль героя, но все же. В общем, речь идет о Дарт Вейдере. Косплей, который я нашел, показался мне очень красивым и атмосферным. От его виду сразу погружаешься в ту самую атмосферу из фильма, и тебя накрывает волна воспоминаний. В нем даже работает функция смены голоса, что делает носителя более устрашающим и серьезным. Очень красивый длинный плащ, светящийся качественный меч, одним словом, вау. А этот костюм узнают лишь те, кому нравится смотреть фильмы от Марвел. Дам подсказку, этот персонаж является королем Ваканды. Думаю, тут уже всем стало ясно, о ком пойдет речь. Встречайте, Черная Пантера! Косплей круто повторяет все основные черты настоящей модели из фильма. Надевается он не очень быстро, но тут все дело в детализации. Авторы когти отдельные создал. И маску, и наколенники, и даже второй слой специальных перчаток. В общем, сделал все возможное, чтобы стать максимально похожим на брутального и мощного героя фильмов и комиксов Марвел. Так-так-так, а это у меня костюм черепашек-ниндзя. Здесь собрался весь состав из четырех черепашек и даже самого Шреддера. Получилось классно, сразу погружаешься в атмосферу этой истории. Как и в мультике или в фильме, черепашки отличаются между собой цветом маски. Тело тоже получилось детализированным. Имеются выпуклые элементы, панцирь и в целом цвета подобраны хорошо. У некоторых черепашек даже есть свое оружие. Костюм штурмовика из «Звездных войн». Пожалуй, один из самых популярных карнавальных образов космической эпопеи, поэтому встретить его на просторах интернета не было для меня большой неожиданностью. Но несмотря на большое количество подобных костюмов, этот приглянулся мне своим качеством сборки и детализацией различных моментов. Доспехи выполнены из легкого, но крепкого пластика. Шлем закрывает всю голову. Также автор дополнил образ специальным крутецким бластером, который по-настоящему стреляет. Выглядит весь костюм очень красиво и целостно. А это Чубака. Чубака – воин из племени Вуки. Его тело полностью покрыто шерстью, а лицо напоминает морду собаки или обезьяны. В жизни все это смотрится весьма пугающе, но прикольно. Сам костюм очень реалистичный, он точно передает образ персонажа космической эпопеи «Звездные войны». Ничем особенным он, к сожалению, удивить не может. Рот неподвижный, другие части лица тоже. На кистях и вовсе нет элемента костюма, но зато радует, что ноги не пустые. Здесь даже есть подобие лап Чубаки, и несмотря на то, что все это кажется таким простым, автор даже предусмотрел специальные держатели на ногах, чтобы быть чуточку выше, и при этом, чтобы лапы казались настоящими. Как по мне, вышло хоть и просто, но интересно. Есть на что посмотреть».